Здравствуйте! Мы будем разбирать предложение. И перед нами сейчас на экране появляется предложение. Прочтем его. Странный гость предо мной внезапно возник. И тем более странен был этот визит, что снега мою дверь охраняли сурово. В данном предложении, которое говорит о неком госте, который возник в зимнюю пору, Поищем грамматическую основу или две грамматические основы, а может быть, три. Давайте посмотрим, сколько их. Итак, первая основа. Гость возник, гость подлежащий возник, сказуемое. Визит подлежащий странен, был, странен, составное, именное, сказуемое. И снега охраняли, третья основа. Итак, предложение «Сложное» состоит из трех частей. Посмотрим на союзы. Первый союз – это союз «И», сочинительный союз «И». Он связывает две равноправные части сложного предложения. Первая часть страны «Гость предо мной внезапно возник», вторая, и тем более странен был этот визит, И к этой второй части присоединяется придаточное предложение с помощью союза «что». И тем более странен был этот визит. Почему? По какой причине? Был странен, что «снега мою дверь охраняли сурово» вместо «потому что» здесь использован союз «что». «Что снега мою дверь охраняли сурово». Таким образом… Запятые мы поставим всего две. Перед союзом И и перед Союзом Что. Всего хорошего. На этом нам наш разбор завершен. До свидания.